Yeah. <laughs> ассамблея в поддержку сионизма и Израиля. Это традиционный пропагандистский спектакль, который проводит всемирная сионистская организация. На расходы не скупятся. Арендован крупнейший в Нью-Йорке концертный зал в президиуме лидеры сионистских организаций. Соблюдены все стандарты американской политической рекламы. Аудиторию не только развлекают, но и убеждают в неподражаемых достоинствах настоящей национальной идеи. Ее рекламирует сам председатель исполкома Всемирной сионистской организации Леон Дульцин. Сионизм был и есть революция, потому что сионизм положил конец состоянию бездомности евреев, сделал еврейский народ хозяином своей судьбы на своей собственной земле, потому что евреи первопроходцы, освоившие дикую страну, потому что сионизм стремится к созданию нового общества, основанного на древнем этическом учении пророков о равенстве и социальной справедливости и более поздних пророков западного либерализма и демократии. Европа, канун 20 века, начало эпохи империализма. Монополистическая буржуазия ищет новые средства борьбы с революционным движением рабочего класса. Именно в это время появился на политической арене сионизм. Идеология, политика и практика крупной еврейской буржуазии. 1897 год. На первый конгресс Всемирной сионистской организации Собрались представители еврейской буржуазии из разных стран мира. Отец-основатель сионизма Теодор Герцель. Мы должны изолировать еврейских студентов и рабочих от социализма и дать им вместо этого настоящую национальную идею. Свою программу Герцл изложил в брошюре «Еврейское государство» а еще раньше в письме к Ротшильдам. Мой двоюродный дед Эдмон начал этим заниматься около 1880 -го года. Он дал значительные суммы, это действительно так, чтобы помочь евреям вообще иммигрировать из Западной Европы и обосноваться на земле Палестины. Но это закончилось. Это закончилось со смертью моего двоюродного деда в 1934 году. Вы разочаровались в сионизме, или у вас недостаточно денег? О, это две различные вещи. Все евреи критикуют других евреев, что те недостаточно дали для Израиля, недостаточно дали для еврейского дела, для еврейской религии, для еврейских социальных учреждений. И это справедливо. Ибо никогда не было ни одного достаточно доброго еврея, и его совесть никогда не была достаточно чистой. К счастью, такая критика помогает стать более добродетельными и нравственными. Я родился и жил в Иерусалиме. В котором жили арабы, мусульмане и христиане, и евреи. Воспитывался я в школе, в которой вместе со мной учились арабы-мусульмане, арабы-христиане и евреи. Все мы жили в мире друг с другом. Свидетельствует Рухи Эль Хатыб, мэр Восточного Иерусалима изгнаны сионистскими оккупантами после агрессии 1967 года. В средние века евреи угнетались и преследовались в Европе. Единственным убежищем, готовым принять их, были исламские государства, в том числе Палестина. Они жили при арабском мусульманском правлении в течение 13 веков в мире. Различия и конфликты возникли у нас лишь с появлением международного сионизма. Британские империалисты первыми решили использовать сионизм для укрепления своих позиций в этом стратегически важном районе мира. Дорогой лорд Ротшер, правительство Его Величества благоприятно относится к созданию в Палестине национального очага для еврейского народа и окажет полное содействие в достижении этой цели. Я буду благодарен, если вы передадите эту декларацию для сведений сионистской организации. Лорд Ротшер. Кинохроника Патте, 1919 год. В Палестину прибыла сионистская комиссия. Ее глава, лидер Всемирной сионистской организации Хайм Бейтсман. Комиссия обсуждала с британскими оккупационными властями вопрос об ускорении еврейской колонизации. А ведь евреи составляли тогда только 7% населения Палестины. Принципами сионистской колонизации были еврейская земля, земля должна принадлежать только евреям, еврейский труд, еврейская продукция, Цель колонизации была поставлена еще Герцлем, превратить всю Палестину в еврейское государство. В сионистской идеологии всегда было две основных тенденции. Был Теодор Герц, который был невежественным евреем, который не знал истории еврейского народа и который думал только о том, чтобы возвысить. И был известный еврейский писатель Ахат Гаа. Он говорил, что само государство не имеет значения для евреев. Важно, чтобы был духовный и моральный центр, потому что после эмансипации евреев гетто исчезли, и возникла опасность, что евреи ассимилируются. Гетто исчезли? Надо создать новое гетто, духовное. Ахат Гам провозгласил евреев всемирной духовной нацией, сверхнародом. Он требовал чтобы каждый еврей, где бы он ни жил, считал себя хранителем особой высшей морали и видел свой духовный центр в Палестине. Германия Гитлеру, Италия Муссолини, Палестина нам, требовали сионисты-штурмовики Зеева Жаботинского. Не случайно его называли еврейским Гитлером. Он утверждал, что для осуществления целей сионистов необходимо выпустить еврейский народ в исправленном издании. Из архивов Цистской ХРОНИКИ 1940 год Фашисты готовятся к окончательному решению еврейского вопроса Евреи в оккупированной Европе согнаны в гетто военной кинохроники. Уцелевшие от гитлеровского геноцида евреи плывут в Палестину из разрушенной Европы. Сионисты уверяли этих людей, что после выпавших на их долю испытаний, только на земле обетованной они смогут обрести покой. Евреев убеждали, что в Палестине их ждет мирная и счастливая жизнь, которая позволит им забыть об ужасах войны. Май 1948 года. Английские войска покидают Палестину. Согласно решению Организации Объединенных Наций, действие британского мандата на Палестину прекращалось. Там должны были быть созданы два государства, еврейское и арабское. Однако арабское так никогда и не было создано. Не мир, а террор принесли с собой в Палестину сионисты. Их вооруженные отряды совершили сотни нападений на палестинские города и деревни. Руководитель одной из террористических банд Менахин Бегин. В этой стране нет места для обоих народов. Единственным решением является Палестина без арабов. Здесь не должны остаться ни одна деревня, ни одно племя. На рассвете 10 апреля 1948 -го года террористы вырезали все население арабской деревни Дайр-Ясин. Убивали даже Малый. Спасаясь от гибели, сотни тысяч арабов были вынуждены покинуть родные очаги. Так сионисты осуществляли на практике лозунг, Землю без народа, народу без земли. Его жертвой стал арабский народ Палестины. Первый премьер-министр Израиля, один из пионеров сионизма Бен-Гурион. Границы Израиля будут определены лишь в ходе войны. Так родился израильский экспансионизм. Судьба других народов принципиально не интересует лидеров сионизма, превыше всего Израиль. Итак, моя концепция израильской политики, которую вы можете найти во множестве статей, это прежде всего то, что Израиль не должен быть государством, как все другие. Большое несчастье, что путь Израиля начался с войны. Я просил Бенгуриона отложить на месяц провозглашение государства, чтобы избежать войны. Бенгурион не сделал это. Я сказал ему, что он, Бенгурион, должен знать, что в Талмуде, в великом еврейском религиозном толковании, сказано, что для каждого грешника характерно то, что после одного греха он берет на себя другой. То же самое с войной. За одной войной следует другая война, и уже будет сплошная война. Thank you. десятилетия войн для захвата арабских земель и затем сепаратная сделка в Кэмп-Дэвиде. Американский президент Картер, израильский премьер-министр Бегин и египетский президент Садат подписывают документ лицемерно названной «Рамки для мира на Ближнем Востоке». Его истинная цель – навязать народам Ближнего Востока господство империализма, увековечить израильскую оккупацию палестинских земель на западном берегу реки Иордана в секторе Газа, а также сирийских голландских высот. Какие еще оккупированные территории? Если вы имеете в виду Иудею, Самарию и сектор Газа, то это освобожденные территории. Они часть, составная часть земли Израилевой. От кого сионисты освобождают Палестину? От самих палестинцев. На территориях, которые Бегин назвал освобожденными, сионисты установили жестокий оккупационный режим. Ни один палестинец не чувствует себя в безопасности на родной земле. Тысячи арабов изгнаны из своих домов. Тысячи домов разрушены. Оскверняются арабские святыни. Горят мусульманские мечети и христианские храмы. Сионисты пытаются с корнем вырвать палестинскую культуру из той земли, которую они провозгласили освобожденной. Я провела рождественскую ночь в Вифлееме, оккупируемом израильской армией. Палестинцев не было, совсем не было. На улицах Вифлеема в ту ночь были военные, 15 тысяч солдат для района Вифлеем, была армия, были туристы, но арабский город был совершенно нем, недвижим и совершенно беззвучен. Они праздновали Рождество у себя дома, они не хотели праздновать в церкви, где находились оккупационные и гражданские власти. Если кто-нибудь из членов семьи, даже подростки, бросит камень в автомобиль или оскорбит израильского солдата, считается, что вся его семья несет ответственность за это. Это называется семейным наказанием и означает разрушение дома. Я видела такой дом. Отцу потребовалось 17 лет, чтобы построить двухэтажный дом. Это многочисленная семья, и такой дом разрушают. Прибывает несколько сотен солдат, и люди должны покинуть дом до того, как его взорвут динамитом, до того, как будет разрушено абсолютно все. С подростками обращаются совершенно бесчеловечным образом. Их арестовали, разрушили дом до того, как допросить их. Они не имели даже возможности сказать, что они невиновны, потому что с ними зверски обращались, их били. И только после всего этого их признали виновными. И все это произошло в ночь под Новый год в Вифлееме. Вифлеем – это город, где родился Иисус Христос. Сионизм очень много перенял из арсенала нацистских средств? Нацисты претендовали на свою принадлежность к высшей расе. И сионисты утверждают, что они принадлежат Бога избранному народу, стоящему выше всех других народов. Каждого, кто не принадлежит к числу евреев, они называют Гой. Знаете ли вы, что значит Гой? Тот, кто не является человеком. Слово Гой означает не человек. Таково удивительное сходство. Поэтому я называю сионизм, неонацизмом в нашем современном мире. Жечужина, Которой судьбой было уготовано стать национальной мечтой для еврейского народа Называется Палестиной И евреи должны верить в божественные предначертания Они стремились создать могущественную империю собрав все свои силы для войны и освобождения. И с помощью Бога победили в эту войну. Наш флаг возвысился среди флагов других наций, из глубины преисподней до вершности. Это свидетельство божественного проведения, чудо из чудес человеческой истории, божественное чудо в аналог человечества. Посему верьте, верьте, мои друзья, мои братья и сестры. Иначе не все из нас будут спасены. Не все из нас будут здесь. Специальный выпуск журнала Life, посвященный юбилею государства Израиль. Авторы назвали эту подборку фотографий «разные лица молодой нации». Еврейская раса является одной из главных рас человечества и сохранила свою цельность. Еврейский тип законсервировал свою чистоту сквозь многие столетия. Эти слова сказаны одним из праотцов сионизма Мозесом Гессом. Результат господства в Израиле сионистской идеологии, оголтелый шовинизм, российской психоз, Дух избранности и исключительности. Вот он, настоящая национальная идея. Западно-германская кинохроника показывает церемонию открытия нового здания израильского парламента Кнессета. На торжества прибыли лидеры сионистских организаций и высокопоставленные гости из разных стран. Честь открытия доверена мадам Ротшильд. Ее муж оплатил большую часть расходов на строительство. Невыносимой является политика создания еврейских колоний на арабских территориях. Министр сельского хозяйства, который теперь является министром обороны и который весь во власти своей идеи, министр Ариэль Шарон сказал, что нужно создать необратимую ситуацию в Палестине. А чтобы ситуация была необратимой, арабов изгоняются в земель, устраивая там еврейские колонии. Еще одна цель торжественная закладка нового еврейского поселения на оккупированной Израилем территории. Уже более трети всех палестинских земель на западном берегу реки Иордан конфисковано израильскими властями. По замыслам сионистов и остальная часть палестинских территорий должна быть иудаизирована. Город Хеврон на оккупированном западном берегу. Экстремисты из организации Гушемуним терроризируют мирное население исконно арабских городов. Членам этого союза истинно верующих даже Минахим Бегин кажется недостаточно решительным. Их герой Мэр Каханы, создатель фашистской лиги защиты евреев, требует немедленной аннексии оккупированных земель и изгнания всех палестинских арабов, всех до единого. Чтобы сломить волю палестинцев к сопротивлению, израильские террористы совершают покушение на палестинских лидеров. Взрывом бомбы, заложенной в автомашине, был искалечен мэр набуса Басам Шака. Мэр Кахане в центре внимания прессы. Это было праздником для меня. Просто праздник. Это были люди у... Вы думаете, что те лица, которые подложили бомбу в автомобиль, евреи? Хотелось бы надеяться, что это так? Хотелось бы надеяться. Я надеюсь, что они продолжат традиции Минахими Бегина, Иргуна и Лехи. Так что, возможно, господин Бегин вспомнит, кем он был когда-то. Менахим Бегин – царь израильский. Так величают премьер-министры его фанатичные поклонники. Политические противники именуют его иначе. Опасный демагог, страдающий манией величия. На протяжении всей карьеры Менахима Бегина его целью было и остается создание Израильской империи. У Бегина нашлись поклонники и за пределами Израиля. Нобелевский комитет в Норвегии присудил ему премию мира. А ведь в свое время английская полиция предлагала вознаграждение за информацию, ведущую к аресту этого человека. Разыскивается. Минахим Бегин, 38 лет, рост 175 сантиметров, тщедушный. Особые приметы – плоскостопие, плохие зубы, рот занятий – клерк. Нет, не клерк, террорист. Многие люди, в том числе и евреи, заплатили своими жизнями за политические амбиции Бегина. Это его штурмовики взорвали отель «Царь Давид», где находился британский штаб. Фото на память. Ветераны сионистского террора спустя много лет собрались вместе в тюремной камере под петлей, которая им больше не угрожает. Теперь они национальные герои Израиля. А где же Минахим Бегин? Он в Лондоне охраной британской полиции. Родился в 1913 году рост 175 сантиметров, щедушный. Особые приметы плоскостопие, искусственные зубы. Род занятий, премьер-министр. высокопоставленного визитера сопровождают официальные лица. Менахим Бегин изъявил желание осмотреть имперский архив, чтобы прочесть декларацию Бальфура в оригинале. Дорогой лорд Ротшильд, Британская еврейская община очень сплоченная община. Она включает в себя около полумиллиона человек. Евреи в этой стране чрезвычайно гордые, миролюбивые граждане. Мы убеждены, что являемся лучшими ее гражданами, потому что мы оберегаем нашу религию, нашу культуру и пылкую преданность еврейскому государству. Вы член английского парламента, а говорите о своей преданности государству Израиль. Я являюсь избранным лидером британской и еврейской общины. Я считаю, что полностью в интересах Великобритании существование сильного, жизнеспособного государства Израиль. Я не вижу противоречия, абсолютно не вижу какой-то разделенной лояльности. Каждый в этом мире имеет более чем одну лояльность. В еврейском ежегоднике приводится длинный перечень постов, которые занимает достопочтенный Гревел Дженнер. Интересы члена английского парламента обнаруживают весьма специфическую последовательность. Он является председателем Британского совета еврейских представителей. Он возглавляет организацию «Лейбористы друзья Израиля». Он руководит комитетом солидарности с Израилем. Автор 28 книг, бывший директор сионистской газеты «Jewish Chronicle», «Еврейская хроника». Он проявляет особый интерес к нашей стране. Мистер Дженнер член комитета в защиту прав человека в СССР и вице-председатель парламентского комитета за освобождение советских евреев. Вот его кредо. Свобода еврея любой части мира выявить в Израиле, если он желает этого, вот такого существо сиониста Считаете ли вы себя сионистом? Это зависит от того, кого вы считаете сионистом. Я считаю себя сионистом, потому что я верю в еврейское государство, в право евреев, где бы они ни жили, в Великобритании или СССР направляться на этот маленький плачок земли, когда они захотят. В этих рамках я сионист. Если же вы спросите, означает ли сионизм, что вы сами должны выехать туда и жить там, то в этом смысле я не сионист, потому что я живу постоянно и служу в этой стране. Итак, мистер Дженнер считает, в Израиль должны ехать другие. Осень 1981 года. До очередного израильского вторжения в Ливан оставалось немногим более полугода. Они налетели рано утром, когда все были дома. Когда уже начали разбирать развалины, Появилась вторая волна израильских бомбардировщиков. Тогда и погибло больше всего людей. Невероятно, но среди этого ужаса живут люди, ливанцы, вся беда которых состоит в том, что их страна находится в зоне стратегических интересов создателей Великого Израиля. У этой женщины была тяжело ранена дочь. На следующий день должна была состояться ее свадьба. 35 лет назад на этой дороге на юге Ливана впервые появились беженцы. Это были палестинцы, изгнанные сионистами со своей родины. Они рассчитывали найти временный приют в соседней стране. Они думали, что скоро вернутся в Палестину. Вы спрашиваете меня, почему я осталась здесь? Тут погибли все мои родные и близкие. Единственное, что мне осталось, дожидаться своей смерти здесь. Здесь жили сотни семей. Осталась она одна. Куда же мне деваться? Ведь мы здесь прожили более 30 лет. Если переехать в Сайду, там убивают. В Набатию там убивают. Здесь убивают. Везде бомбят, везде обстреливают. Не лучше ли быть вблизи своих родных и погибнуть здесь? Нам бы вернуться в Палестину, на Израиль. О боже, что же нам делать? 6 июня 1982 года. Так началась новая кровавая агрессия сионистов. Результат политики Кэмп Дэвида и Американо-Израильского стратегического альянса. Палестинские и ливанские патриоты оказывают героическое сопротивление. Агрессор несет значительные потери. Однако силы слишком неравны. Полчища израильских варваров, вооруженных самым современным американским оружием, обрушились на мирные ливанские города и села, палестинские лагеря. Их цель – окончательное решение палестинского вопроса, и превращение Ливана в израильскую марионетку. Но стали беженцами сотни тысяч людей. Они пытались укрыться в западном Бейруте. С тех сторон Ливанская столица окружена израильскими войсками. Сионисты методично и беспощадно уничтожают жилые кварталы, применяя самое варварское оружие. Фосфорные снаряды, кассетные бомбы, отравляющие вещества. гибнут тысячи мирных жителей. Так сионисты пытаются лишить права на жизнь целый народ. Это геноцид. Преступление против мира и человечества. Не может быть ни мира, ни урегулирования, ни стабильности, если пытаться перепрыгнуть через палестинские права, включая их право на создание собственного независимого государства. Почти три месяца защищали Западные Бейрут, национально-патриотические силы Ливана и палестинские отряды. Их мужеством и стойкостью восхищался весь мир. Они не сложились свое оружие перед агрессорами. Палестинцы уходят непобежденными. Они покидают Ливанскую столицу, чтобы спасти от кровопролития ее мирных жителей. Филипп Хабиб. Этот американский дипломат от имени президента Рейгана гарантировал безопасность населения Берута истинную цену гарантий американских миротворцев вскоре узнал весь мир в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила сионисты организовали беспримерную по своей жестокости резню еще никогда так откровенно не обнажалась звериная человеконенавистническая сущность сионизма вспомним ведь это уже было. с Люизум. Окончательное решение. Ибо меньше сверхчеловеки. высшая раса. концентрационные лагеря. Das große Reich. Великий Израиль. Сионистские преступления в Ливане вызвали возмущение у всех честных людей нашей планеты. Народы мира гневно осуждают кровавые злодеяния израильских агрессоров. Эти трагические события еще раз показали необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Ближнего Востока. Выдвинутая Советским Союзом программа ближневосточного урегулирования, находит растущую поддержку международной общественности. В самом Израиле против агрессии в Ниване выступают демократические силы во главе с коммунистической партией. Мы требуем прекратить войну, прекратить кровопролитие, потому что мы не верим в эту войну. Мы не верим, что можно решить военным путем палестинскую проблему. Израильские коммунисты – наиболее последовательные борцы против растущей угрозы фашизма в стране. Трезвомыслящие израильтяне понимают, что политика сионистской верхушки глубоко враждебна интересам израильского народа и ставит под вопрос само существование государства Израиля. Куда же идет Израиль? Бывший генерал, а ныне один из участников антивоенного движения Матти Пелет. Я думаю, что проблема, с которой сталкивается сейчас Израиль, это будущее Израиля, которое всецело зависит от того, возможно ли достичь мира. Если же у нас не будет мира, я сомневаюсь, что у нас будет будущее. Очередное заседание израильского парламента можно ли говорить в этом Кнессите без того, чтобы тебя не перебивали? А тебя я вообще не хочу слушать. Лидер оппозиции Шимон Перес возглавляет партию Труда, которая стояла у власти в первые 30 лет существования Израиля нахим Бегин, лидер блока Ликут. Раньше он возглавлял оппозицию. Теперь Бегин стоит у власти. Принципиальных разногласий у них, конечно, нет. Платформа у них общая. Все они... Невозможно разобраться в чувствах и эмоциях евреев, в их привязанности. Вся форма и сущность еврейского народа в том, что каждый оказывает другому поддержку, отдает свою дружбу и материальные ценности. Итак, среди евреев не существует различий. Господин Барон утверждает, что среди евреев нет различий, а следовательно нет классов и уж конечно нет классовой борьбы. С ним вряд ли согласятся эти израильские евреи, протестующие против социальной и этнической дискриминации. Как только не делятся евреи в Израиле. Бедные и богатые, чистые и нечистые, Ашкенази, Сабра, Сефарды, граждане первого и второго сорта. То, что я вижу сейчас в Израиле, что поражает меня, это огромная пропасть. Огромная социальная пропасть между самыми состоятельными, самыми богатыми людьми и самыми бедными. В 1981 году Израиль покинуло значительно больше людей, чем въехало. Почему же израильтяне покидают государство Израиль? По разным причинам. Прежде всего, я полагаю, по экономическим причинам. Знаете ли вы, что инфляция в Израиле составляет 100-200%? Это огромная цифра. Люди не могут больше так жить. Израильтяне устали жить в состоянии постоянной войны в течение 30 лет. Они не чувствуют себя в безопасности. Они знают, что их дети могут пойти на войну завтра или послезавтра, и их могут убить. И многие семьи просто решают уехать, чтобы жить в мире в какой-нибудь стране где они не рискуют умереть. Я думаю, что израильтяне заблуждаются, что в результате аннексии все будет закончено. Эта ситуация очень опасна, когда политика государства, такого маленького государства, зиждется на иллюзиях. Эти иллюзии рождены мифами сионистской пропаганды. Когда-то сионистские теоретики утверждали, будто избранный богом народ, высшая раса, Сумеет создать государство, образец для всего мира. Однако сегодня Израиль раздирают острые противоречия, социальные, политические и этнические. В этом районе Иерусалима живут фанатично верующие иудеи. Они считают, что иудаизм и сионизм диаметрально противоположны. Они не приемлют нынешний Израиль. Они выступают против сионизма, против сионистской практики. Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила сионизм как форму расизма. Суд истории неизбежен. Человечество помнит слова, произнесенные на Нюрнбергском процессе. Эти люди живые символы расовой ненависти, террора и насилия, надменности и жестокости порожденных властью. Это символ жестокого национализма и милитаризма, интриг и провокаций. Они в такой мере приобщили себя к созданной ими философии и к руководимым ими силам, что проявление к ним милосердия будет означать победу и поощрение того зла, которое связано с их именами. истории не умолен.